С вами Мак и Чародей, Антон Чалей, и мы сегодня будем помогать пришельцу и делать полноценное вторжение на землю. Ну так чего мы ждем? Начинаем! Все не предвещает беды, и тут падает какой-то камень. Как Какой-какой-то маленький червяк оттуда выходит. А что мы можем делать? Оу, так, падает ветка дерева. Оба, наш червяк прыгает. Пока что он очень-очень добрый, но что будет дальше, интересно? Оп, оп. <свес> <свес> Долбануться. <свес> Столько крови. Алли -луйя, алли -луйя. Зачем? Червяк, зачем? Ты был таким хорошим. О, эта то рыба. У нас есть удочка. А мы вырвали пень. О-о-о! Оба! О. О. О. О. О. О. Прыгаем! Красивая котейка. Так что мы. О, он нас не пускает, но и правильно делает. Мы. <свес> Если честно, вообще не подозрительный чувачок, ждем лягушек. Съедим это яблоко и наблюем какой-то слизь зеленый. Так, оп. Оп, все, обманули котейку. Двигаемся дальше. Оп, давай. Оп. Кот какой-то стал злой. Ну и что мы пробираемся? Кот, на тебя, блин. И что нам теперь сделать? О, сюда можно нажать. Оп. Все, кот отлегся. Так, все, мы пробрались куда? то э, Давайте нажмем на это, на этот. Оба. Все, выбрался, красавчик. Можно кликнуть только коту назад. Ну, давайте посмотрим, что будет. <связь> <связь> Пипец. О, женщина с какой-то очень большой попой, а какой-то злой пес, нож. Это не к добру. Вот эта штука закидываем. Закидываем туда апельсинчик. Открываем ее, да? Опа, она такая, Оп. Давайте еще раз. На миксер нажмем. Так, все. Красавчики, открыли. Она такая, нифига себе там. Оу, оу, оу, что мы о Оу. Нихера все мы злые. Вы понимаете, какие мы злые? Так, что нам делать дальше? Куда нам пробраться? Оба. Опа. У, о, мы нажали на эту кнопочку, и эта кнопочка открывает вентиляцию. Это что мы видим? Здорово, братки. Оп. О, Это просто жесть игра. Это наша клетка. Нихер тут птица делать. Птица, не хочешь немного поесть? Тут мы прячемся. Птица ест. А мы, наверное, используем ее. Оп. Жал, жалко, птичка. Ну извините, мы должны как-то вот захватывать этот мир. Мы какая-то а, летающая зубастая хрень. Воу. <музыка> У этого чувака, видимо, какая-то депрессия. Нефиг грустить. <смех> Оу, все?